Что со мной произошло? Ты выпавший из механизма винтик. Во время одного из походов к центру зоны, ты слишком близко подобрался к нам. Наша защита от проникновения считалась совершенной, но тебе удалось найти путь, о существовании которого мы не подозревали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо еще, мы не могли. Человечество пока не готово узнать правду о причинах появления зоны. Поэтому мы немедленно стали кодировать наших агентов на твое уничтожение. По невыясненной причине оборудование дало сбой, и мы не заметили, что ты сам оказался в числе сталкеров, которые попали под наш контроль. В результате ты получил задание убить самого себя. Почему все произошло именно здесь? Чернобыльская АЭС была наиболее подходящим местом для наших экспериментов. Во-первых, после аварии 1986 года здесь осталось очень мало людей, поэтому мы могли работать без опаски. Во-вторых, станция обеспечивала нас энергией, необходимой для работы установок. В-третьих, рядом со станцией находились мощные антенны, которые использовались в экспериментах по воздействию на сознание людей. Катастрофа 1986 года тоже ваша работа? Нет, мы здесь ни при чем. Наш эксперимент начался уже после аварии на Чернобыльской АЭС. Что означает татуировка «Сталкер»? «Сталкер» — это название программы по кодированию человека на выполнение определенных задач.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 Это транспорт, которым мы доставляем наших агентов в разные части зоны. Агенты внедряются в среду сталкеров и выполняют задачи, на которые они были запрограммированы, даже не подозревая об этом. К сожалению, более половины агентов при транспортировке погибают, так как зона очень нестабильна. Что дальше? Что будет дальше, зависит от тебя. Зона медленно, но неуклонно растет. Наших сил едва хватает на то, чтобы сдерживать поток энергии ноосферы. Ты можешь присоединиться к нам. Наши силы возрастут, и, возможно, мы сумеем взять его под контроль. Ты можешь уничтожить нас. Тогда энергия ноосферы беспрепятственно потечет в зону. И к чему это приведет, неизвестно. Нет, я отказываюсь присоединиться. патронов нет что куда ух ты мое у него туда нельзя и наверх тоже нельзя патронов жалко черти Жадот стрелять. Только без перестрелок. Блин, нужен был... Просил уже. Ты должен быть дойти до него. О, есть. И тут патронов нема. Не выдумай. Ай, блин. небо так быстро стрелять. бочки. Как-то так. Труп, мужик. Сам труп. Сам труп. Опа. берется Сохранюсь. Это что-то... Вообще понятно. вижу Никого Что это такое? Это портал, похоже я, я не могу видеть что-то Да не тряси что -то. Какие-вы какие-то. Не, недолго, Фрейр, танцевал. Так, где-то тут еще Ой, как плохо сейчас было Пять-то шкинку, да? Ёшкин кот, а, ну -мо, сколько можно? Теперь что-ли не клиировать. по-любому вечно такой <Слых> эти что не вечно вот байбра оп а если ты разбился Блин. слава бога <Слых> а если ты не срался Вот, блин, все равно не видно. Давай, дальше, кидай меня. Кидай меня, давай, прыгай. Гиот, давай, прыгай, ну, прыгай, сука, подлый, не перелетим. Поищу и второй Я думал, я не запрыгну. Где? Тю-тю. Меня, по-моему... Жюте, их где за не На, защиты тоже уже прыгать по этим порталам. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, я не знаю, где ты... Не вижу. Я уже устал. Только давай на этот раз без РПВ, а. не вздумай подлать. Ту кнопку нажал. И Теперь как угодно отстреливаться. Ой, как! Достаточно, <Слышко> я не добавлю. И... Ну как выглядит. <Слышко> Ты, суще, сын. Кая. Нет, не нужен. Не нужен. Я ч я не найду. Ой. Где? Хоть бежать нахуй, -мо. Что такими. а то с такими предложениями. Я понял. Мне говорили, есть. Сколько можно уже, а? Что ты крадешься? ГП. Пышка. Ладно. Меченый. кого? Какого черта? Действительно. Берегись! Короче Я же ему привет не сказал Где портал? Это спасибо это Более человеческий Сейчас поехали. Не шепи. Мать, вождь, беги хорест, беги. Не туда бежишь. Здесь скорость пора не убежал. Ладно, идиот. Ага. Паду. я тоже не Бежим. Давайте пройти. Да ты что? Я на не может пройти? Ай, вперед. Ай, она Что, да? Ч Он был верным. Пройдено первые я прошел на правильную концовку. Ну вот опять Титры поплыли. подписывайтесь, лайкайте, все дела. Если кто-то смотрит, о еще... чем <смех> я сомневаюсь. Ой. Сложно, весело. Я еще что сказать, нормально. Тур, тут, тут, тут. Вс, короче, это сейчас Можно пропустить. Все. Вс. До свидос.